Наш вебинар сегодня называется "Технологии электронной подписи». Как вы видите, появилось также название, кусочек названия часть 1. Дело в том, что когда мы стали собирать материалы к этому вебинару, оказалось, что интерфейсов, с помощью которых можно работать с технологиями электронной подписи, очень много. Информации, полезной для всех, там также очень много. И поэтому мы вряд ли сможем уложиться на в один вебинар и решили разбить его на несколько частей, пока не знаю, сколько. Скорее всего, это будет три, возможно, две части. Сегодня будет первая часть. Сразу напомню, что все видео и их записи всех наших вебинаров вы можете посмотреть по ссылке, которую вы видите на наш YouTube-канал. Все, кто захочет попасть во вторую часть, обязательно туда попадут. Мы всем, кто регистрировался на первый вебинар, обязательно пришлем ссылки и на вторую, вторую часть, чтобы вам не пришлось регистрироваться повторно. Ну и давайте начинать. О чем мы сегодня поговорим и на какие вопросы ответим? Ну, во-первых, расскажем про... Низкий уровень и том, что там происходит. Какие там стандарты есть и как вообще все это работает. Все начинается с низов. Немного проговорим про стандарты в области электронной подписи, а также в области технологий, которые там есть. Проговорим про высокоуровневые интерфейсы для различных языков программирования. Сегодня мы только часть из них охватим, а на вебинарах поговорим про другие. Ну и э, попробуем смотреть на каждый интерфейс с позиции встраивания попробуем чуть-чуть рассказать про то какой интерфейс удобней какой интерфейс лучше почему он лучше почему он хуже ну понятно что серебряной пули не бывает у каждого интерфейса есть свои плюсы и свои минусы и вот попробуем про это подробнее поговорить ну и чуть-чуть э, о том, как в этом всем не запутаться и как максимально быстро и удобно для себя эту поддержку в свое там, приложение какое-то встроить. Тоже про это чуть-чуть поговорим. Здесь сразу будет у меня дополнительный вопрос к вам. Мы думаем о том, чтобы сделать небольшое количество технических вебинаров, которые прям показывают, как мы будем писать код для встраивания. То есть э, прям вебинар норм мы открываем допустим какой-то идее там для c плюс плюс или для встраивания веб-решения и прям последовательно показываем как можно какие там интерфейсы использовать как писать какие параметры с рекомендациями вот что-то такое именно прям совсем техническое если вам это интересно давайте вы поставите восклицательный знак туда куда вы можете писать чтобы нам это от плюсиков отделить и мы тогда поймем, стоит такое делать, востребовано такое или не востребовано. Ага, вижу уже некоторое количество восклицательных знаков. Спасибо вам большое, коллеги. Да, прям много восклицательных знаков. Отлично. Тогда мы вначале поговорим про технологии электронной подписи. Сегодня первая часть. Через неделю в это же время будет вторая часть. Возможно, через неделю третья. Ну и после этого мы перейдем прям к вебинарам про программируйте за нашими анонсами. Обязательно они везде будут, там и на сайте, и в Фейсбуке. Не пропустите. Давайте тогда начнем про низкий уровень. Сегодня, кстати, тоже будет прям парочка примеров. Кое-что уже сегодня обязательно покажем, что можно было не только что-то словами проговорить, но и прям продемонстрировать. Немножко про термины. Почему мне хочется рассказать чуть-чуть про Отечественные и иностранные алгоритмы. В большинстве изданий и каких-то постов, которые вы можете найти в российском сегменте интернета, обычно отечественными алгоритмами называют те, которые вы видите на слайде. Это алгоритмы подписи, алгоритмы хеширования, алгоритмы шифрования и также два алгоритма выработки сессионных ключей. А под иностранными алгоритмами в основном подразумевают RSA и AES. Я буду здесь придерживаться такой же терминологии. Вообще говоря, это не совсем верно. То есть правильно понимать, что иностранных алгоритмов много. Есть не только там алгоритмы, которые были в США разработаны, есть большая криптографическая школа в Японии, в Китае. Там свои алгоритмы, там, например, Камелия. Про них очень часто забывают, хотя некоторые устройства, Такие алгоритмы могут поддерживать. Но вот чтобы мы с вами понимали, под отечественными алгоритмами я буду подразумевать ровно те, которые вы видите, и под иностранными тоже те, которые вы видите, никаких других имейте в виду не буду, потому что у многих алгоритмов там есть свои дополнительные нюансы. Пару слов про нашу компанию скажу. Наверное, вы все знаете, что компания наша была основана в 1994 году. Уже много лет мы работаем на рынке информационной безопасности. Наши два основные направления – это производство продуктов и решений в области аутентификации защиты информации электронного токен, а также совершенно отдельный сегмент – это Гардант, где мы производим средства защиты и лицензирования программного обеспечения, так называемая защита от копирования или от пиратства. Если вы про это еще ничего не слышали. Обязательно заходите на наш сайт, там можете почитать поподробно. Возможно, узнаете что-то для себя новое, интересное. Ну и приступим. О чем поговорим сегодня? Давайте я сразу покажу все интерфейсы, про которые мы собираемся поговорить на этих вебинарах. Вот сегодня мы затронем только первые три, но они же и одни из самых глобальных и основных самых часто встраиваемых. Это APDU-интерфейс, низкоуровневый интерфейс, так называемый КАПИ или крипто API или многие его еще называют CSP, потому что он не может работать без криптопровайдеров. но об этом чуть подробнее. И один из самых распространенных интерфейсов для работы с электронной подписью, если она находится у вас на носителе, интерфейс PCS11. Вот, как видите, интерфейсов очень много. Обязательно будем их все потихоньку затрагивать, подробнее расскажем. Если вас особенно интересует встраивание на C-Sharp, Python, Java или для веб-приложений, вот приходите на наши следующие вебинары. Итак, начнем с низкоуровневых интерфейсов, самых низов. Понятно, да, что все устройства они начинают все с низких уровней и низких интерфейсов. Далее эти обычно низкоуровневые интерфейсы оборачиваются в более высокоуровневые, еще более высокоуровневые этих врагов может быть, несколько штук для того, чтобы было удобнее с этим работать. Но вот давайте пойдем снизу и попробуем разобраться, как это. Вот на этом слайде представлена некоторые программные архитектуры низкого уровня, как это все работает. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть PCSC-интерфейс. То есть так называемый смарт-карточный интерфейс. Здесь вариант в первую очередь для Windows нарисован, для Linux история примерно такая же. Потом есть некоторые middleware, то есть ресурс-менеджер и процесс Lite в случае с Linux. это middleware уже взаимодействует непосредственно с драйвером устройства. Если мы говорим про классический токен или смарт-карту, это обычный USB. Устройство, которое требует, естественно, своего драйвера. Но здесь уже история может разделяться на две части. Как вы видите, слева у нас есть R-токены FD-хендлер, а справа CCID FD-хендлер. Есть такой специальный стандарт CCID и специальный драйвер под устройство, которое соответствует спецификации CCID, которое позволяет вам работать с токенами и смарт-картами на компьютере, не устанавливая для них дополнительный драйв. Большинство наших устройств Rootoken э, ECP и вся серия ECP, а также Rootoken Lite, они именно относятся к CCID-устройствам, более современные устройства, поэтому, вообще говоря, они не требуют установки специального драйвера. А вот Rootoken S, это одно из наших первых устройств, уже ему много лет, оно имеет свой собственный драйвер и устанавливает свой собственный FD-хендлер. Сделано это было так, потому что, во-первых, это было очень... Давняя разработка, уже много времени прошло. На тот момент CCID-устройство и CCID-драйвер еще, по-моему, даже не был разработан. Поэтому вот наше первое устройство, они обязательно драйвер должны были ставить. Может быть, кто-то помнит нашу первую модель RUTOKEN, которая просто называлась так. И без каких-либо приставок. Ну и вот вторая модель RUTOKEN-S тоже требует RUTOKEN и Handler, А все наши современные устройства, они уже CCID-совместимы и больше ничего не требуют. Ну и понятно, что как только... CCID драйвер закончил свою работу, под ним уже лежит непосредственно USB, и этот непосредственный USB уже взаимодействует или с токеном, или с смарт-картой через считыватель. Я думаю, все из вас знают, что токен это фактически комбинация двух устройств в одном корпусе, считыватель смарт-карты и самой смарт-карты. Вот. как вы видели, все это называется PCSC или Microsoft Smart Card API. Придумано все это дело Microsoft, как, впрочем, очевидно из названия. Изначально эта технология была разработана под Windows 2003 и XP, а затем ее спортировали в более старые версии, потому что там поддержка SmartCard тоже была нужна. В общем, история такая достаточно старая и начала, начала была Microsoft. В Windows вообще вся эта история, она в основном работает с помощью библиотеки Windows Card и специального сервиса SmartCard, который у вас должен быть включен. Если у вас пошли какие-то проблемы с Smart-картами или токенами, одной из причин может быть не запуск службы SmartCard, которую иногда просто отключают администраторы или сами пользователи, которые такими устройствами не пользовались и считают, что эта служба не нужна, чтобы она лишний раз в оперативной памяти не висела, ее некоторые выключают. К сожалению, не у всех есть устойчивая ассоциация, что токены, это вообще говоря, тоже смарт-карты, поэтому люди порой не понимают, почему они смарт-карточный сервис выключили, а при этом еще и токены отвалились. Ну и важная штука – это Card DLL. Есть ряд вирусного программного обеспечения, а также есть ряд просто специфичного корпоративного программного обеспечения, которое этот Windows Card может подменять и модифицировать в своих каких-то целях. Одним из таких примеров является Citrix, которые хоть и подменяют Windows Card, но в целом ничего не ломают. Но есть некоторые другие приложения, которые не такие сознательные, не такие профессиональные, как Citrix, которые могут этот Windows Card подменить и таким образом тоже нарушить работу смарт-картных сервисов Windows. Один из примеров таких горячих, которых мы можем привести, это установка Windows с различных там зверь-сидей и прочих, которые вообще мало понимают, зачем эта библиотека нужна, могут вообще ее в состав не включить или включить какую-то модифицированную. В общем, будьте внимательны. В Linux вся эта история работает примерно так же. Там есть библиотека, а также pcc Который должен быть постоянно запущен для того, чтобы смарт-карт работать. Обычно ни тот, ни, ни библиотека, ни демон не устанавливаются по умолчанию в дистрибутиве, но в любом дистрибутиве вы можете установить ее через пакет, пакетный менеджер. Это достаточно такие стандартные приложения в любом дистрибутиве, как отечественном, так и в большом дистрибутиве, типа Ubuntu. Это всегда присутствует. Ну, а основной интерфейс, который через. Microsoft Smart Card API ходит, это APDU-команды. Вообще Microsoft Smart Card API это не совсем как бы APDU-команды, там есть некоторое количество функций типа S-Card Connect, S-Card Transmit, но их там очень небольшое количество, и в основном все эти функции служат для того, чтобы выбрать нужную вам смарт-карту, подключиться к нее, а затем передавать в нее APDU-команды и получать из нее APDU-команды наших токенов и смарт через этот интерфейс вы можете получить доступ как к иностранным, так и к отечественному алгоритмам, то есть к полному функционалу. Никаких ограничений нет. Давайте чуть-чуть поговорим про PUDU-интерфейс и его особенности. Этот интерфейс определен в стандарте ISO, который вы видите на слайде. Здесь это прям дано ссылкой. Презентацию мы вам всем вышли, поэтому кому будет интересно, вы можете ли сами нагуглить, или просто перейти по ссылке и посмотреть. Что в этом APU интерфейсе описано? Вообще говоря, этот интерфейс такой достаточно стандартный. То есть, если вы посмотрите на спецификацию APDU интерфейса, посмотрите на основные команды, которые там есть, и запрограммируете, а потом будете вставлять различные смарт-карты и токены различных вендоров, ну, скорее всего, большая часть функционала у вас будет работать. Работает вся эта история в формате запрос-ответ. Я сейчас примерно покажу, как это выглядит. Вся эта штука работает прямо с массивами байт. То есть для того, чтобы поправить запрос, вы формируете массив байт, который состоит из изголовка и тела запроса. Подробное описание вы видите на слайде. После того, как вы такой байтовый массив сформировали, вы запихиваете его в SCAR Transmit и ждете ответа от устройства. Ну, а устройство вам отвечает данными и так называемыми статусными словами. Вот два примера статусных слов. Я привел на слайде. Почему именно эти два? Ну, потому что они прям самые-самые супер-пупер распространенные. Если вы решите просто на досуге поиграть в APDU-интерфейс, посмотреть, как там что ходит, то вот эти два ответа просто запомните, сразу будет понятно, когда ваша команда выполнилась успешно. Как вообще на этот APDU-уровень посмотреть, если вы с ним никогда не сталкивались, вам вдруг стало интересно или вам вдруг по рабочим обязанностям приходится встраивать APDU, как вообще посмотреть как это все работает ну во-первых есть утилита do trace я буквально через 5 минут покажу что она показывает она вот прям показывает как команды ходят можно посылать какие-то команды с более там интерфейсов или приложений и прям посмотреть как это все работает есть еще вот такая утилита это все можно нагуглить который позволяет прямо послать команду и получить конкретный ответ, если вы знаете код команды. Тоже через 5 минут покажу, как это примерно работает. Да, стоит сразу отметить, что APDU-интерфейс команды RUTOKEN находится под NDA. То есть для того, чтобы получить доступ к описанию, вам надо обязательно подписать с нами договор о неразглашении, и после этого мы вам можем всю эту историю раскрыть. Почему так сделано, интересно. Ну, На самом деле там очень много всяких внутренних историй. Про это я тоже чуть поподробнее попозже расскажу. Есть еще один пример, тоже по ссылке доступен, тоже можете его посмотреть. Ага. Вот и первая демо. У меня тут есть подготовленная виртуальная машина. Так, сейчас попробуем что-нибудь посмотреть. Ну, давайте вот самый простой пример. Это Pudu Trace. Очень простая утилита, вы ее запускаете. Она, правда, конечно, требует прав администратора, потому что встает в драйверный стек между CCID драйвером и между USB-шным драйвером. Здесь прям есть кнопка Lift Tracing, которая позволяет вам прям смотреть, какие команды ходят. У меня здесь должно быть подключено токены CP. Да, и вот мы сейчас зайдем в панель управления. Панель управления начнет общаться с устройством, и мы увидим, какие команды она посылает. Вот вы здесь прям в режиме реального времени можете видеть какие-то команды. Здесь есть также возможность сохранить весь этот лог в файл. Может быть полезно при отладке, когда... У вас какое-то большое количество команд ходит, и глазами отследить что-то не получается. Можете логи сохранить в файл, а потом уже по этим логам смотреть и разбираться. Вот как я и говорил, одни из самых распространенных кодов ответа – это 90.0.0, то есть успех, когда команда не возвращает никаких данных. Вот видите да, эти статусные слова. И есть… Также успех, но осталось какое-то количество байт. Вот 63 c, которое говорит о том, что команда выполнена успешно, но есть еще какое-то количество байт, которое вы можете забрать из устройства, если это необходимо. Ну и на самом деле, если вы посмотрите там, получение какого-нибудь информации о токена, это достаточно большое количество команд. Интерфейс очень низкоуровневый. Но это дает свои преимущества и недостатки. Так, ну и давайте еще одну утилитку посмотрим, которая позволит вот нам прям команду послать. Вот смотрите, выглядит она вот так. Показывает нам считыватель, который есть в системе. Здесь сразу можно обратить внимание, что есть вот ROTOKEN-ACP, с которым мы работали, который, как вы видите, включен в компьютер. И есть некоторых три устройства в которые смарт-карты не вставлены. Вот эти три устройства – это как раз те самые EFD-хендлеры для RUTOKEN-S, которые не поддерживают CCID-драйвер, поэтому вот они создают такие некоторые виртуальные считыватели в системе. Когда вы токен вставляете в компьютер, этот считыватель считает, что в него как бы вставили смарт-карту. Так, ну вот смотрите, я здесь уже сохранил команду. Эта команда позволяет вам получить количество места, которое осталось на токене в байтах. ну Просто свободное место. Она сразу подключается к нашему токену, и вот мы можем выполнить трансмит этой команды и получить ответ. Вот он здесь у нас получился. Здесь есть статус слова 90.0.0. Как видите, здесь даже подсказывает, что это успех. Вот. Ну и здесь есть какое-то значение. Вот давайте убедимся, что я вас не обманываю, что это действительно некоторое количество свободного места, которое осталось на токене. Напишем в Хексе e e 0. Конвертируем. Вот нам уже здесь показано, что в десятичной системе это 52 960 байт. То есть. 52 килобайта. Если мы зайдем в панель управления нашу и зайдем в информацию об устройстве, то увидим, что я вас действительно не обманул. Вот есть информация о количестве свободной памяти в байтах и она как раз и равна 52 960. Так, ну и возвращаемся к нашей презентации. Я надеюсь, что с APDU чуть-чуть стало более понятней. прям глубоко Здесь останавливаться на демонстрации не буду, иначе мы не успеем про все остальное сегодня поговорить. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, вы их обязательно сохраняйте или сразу пишите в вопросы туда, куда вы их можете писать, чтобы мы на них ответили в конце. Так, вернемся к нашим... КПДУ. Чуть-чуть поговорим про его достоинства и недостатки. Я думаю, вы уже посмотрели, как эта вся штука примерно работает. Надеюсь, представили, как это все примерно программируется. Давайте поговорим, какие здесь есть плюсы и минусы. Ну, во-первых, максимум возможностей. Понятно, что все интерфейсы, которые более высокоуровневые, они, во-первых, чуть-чуть избыточные, то есть присылают в устройство больше команд, чем на самом деле нужно для выполнения того или иного функционала. Сделано это для универсализации, и, естественно, чуть-чуть теряется быстродействие, возможно, незначительно, но все-таки чуть, чуть теряется. Плюс некоторые высокоуровневые интерфейсы не содержат определенных возможностей. Вот мы, например, дальше поговорим про интерфейс Crypto API, cs 11 У них были свои цели, с которыми эти интерфейсы были разработаны. И они, естественно, не могут знать прям все-все-все про все-все-все устройства в мире, которые, про все модели. Поэтому не могут предоставить более высокоуровневый интерфейс для некоторых каких-то суперспецифичных возможностей. Однако, если вам эти возможности по тем или иным причинам понадобились, то единственное, что вы можете использовать, это apd интерфейс Второй небольшой плюс этого интерфейса в том, что он не требует дополнительных библиотек. То есть в Windows все библиотеки установлены, в Linux, как только вы установили нужные пакеты, тоже все библиотеки уже есть. Ну и вообще говоря, вы можете даже без них обойтись, если опуститесь еще чуть пониже и прямо в USB-интерфейс начнете бинарные данные, слайд. С одной стороны, это такой плюс небольшой. Вряд ли кому-то на больших серьезных компьютерах там, или ноутбуках это надо. Как бы там пару дополнительных библиотек поставить это не проблема, а лучше сделать удобно программисту. Но если у вас специфичная среда, то есть... Одним из таких примеров может являться работа с устройствами из среды BIOS или UEFI, где вообще дополнительных библиотек нет и очень тяжело было бы все эти библиотеки туда каким-то образом спортировать и принести. там APDU-интерфейс ну, – это один из вариантов, достаточно удобным, может быть, если его там использовать. Ну, и нельзя не сказать про то, что APU-интерфейс, вообще говоря, бесплатный. Некоторые библиотеки, про которые мы поговорим позже, требуют каких-то лицензий или единовременной покупки. Здесь все бесплатно, никаких проблем. Ну, а основные недостатки, они, опять же, очевидны, из все растут. Первое – это работа на уровне байтовых массивов, что приводит к тому, что разработчик, вообще говоря, в том или ином виде должен выучить последовательности байт, как ответов, так и команд запросов, ну и, грубо говоря, знать их наизусть, чтобы уметь их посылать. Конечно, все время можно подглядывать в документацию, но если разработки много, в том или ином виде все это придется учить. Естественно, все это неудобно и не человек нечеловекочитаемо. Второй недостаток в том, что вам, вообще говоря, надо знать внутренние структуры и форматы хранения. Как бы токен или смарт-карта, любая современная, она на самом деле внутри себя содержит нечто вроде файловой системы, по которой все объекты, будь то ключи, сертификаты или любые другие объекты, они разложены в определенном порядке, в определенной иерархии. Есть несколько стандартов, которые регламентируют то, как объекты могут быть разложены, в частности, в cs 15 но про него мы поговорим подробнее в следующей части нашего вебинара. В общем-то, если вы даже знаете какие-то стандарты, все равно вам надо знать очень часто внутреннюю структуру конкретного устройства, потому что очень часто разные устройства разных вендоров все это раскладывают по-разному. Возможно, они частично придерживаются каких-то стандартов, возможно, вообще не придерживаются. Или раскладывают какие-то специфичные объекты в какие-то специфичные папки. Вам это обязательно надо учитывать, когда вы разрабатываете. Это, конечно, тоже накладывает свои ограничения на время и скорость работы. Вот. Ну, вот про, про различия от производителя к производителю я уже упомянул. Ну и теперь потихоньку приступаем к более высокоуровневым интерфейсам, которые наиболее часто используются разработчиками при встраивании. И первый такой интерфейс – это коПИ или CSP, как его иногда ошибочно называют. API или крипто-API или криптография, application programming interface, был придуман Microsoft Windows NT4 уже достаточно давно. Ну и большинство функций, начиная с Windows 2000. А основной нюанс этого стандарта, который пронизывает и его функции, и его достоинства, и недостатки состоит в том, что он был разработан Microsoft, очень сильно привязано к Самому Microsoft и Microsoft Windows, в частности, он в него тесно интегрирован. Это имеет свои плюсы и свои минусы. Именно поэтому он, по большому счету, никогда не был спортирован в другие операционные системы. Но про это чуть подробнее потом поговорим. В Windows Vista была представлена так называемая CryptoAPI NG. Новая версия, которая позволяет более удобно работать с Crypto api все это вообще крипто API работает через криптографик сервис-провайдера. Причем на самом деле эта работа, ну грубо говоря, не напрямую. То есть если вы установили какое-то количество крипто-провайдеров на свой компьютер, они обычно устанавливают определенные библиотеки. И когда разработчик с этими библиотеками хочет поработать, он работает как раз с ними не напрямую, а через крипто API. Есть некоторая прослойка, мы про нее чуть-чуть позже подробнее расскажем. Ну а... CSP или криптопровайдер – это специально независимый модуль, который позволит вам осуществлять криптографические операции. С одной стороны, Microsoft здесь сделала всем хорошо тем, что сделал инфраструктуру модульной. То есть каждый вендор может написать какой-то свой собственный криптопровайдер, установить его и использовать специфику того или иного устройства. Основной недостаток такой модульной архитектуры состоит в том, что… Microsoft эту модульную архитектуру, естественно, разработал исключительно для иностранных алгоритмов, а про ГОСТ-алгоритмы, ну, они как бы не заморачивались. Вот. Ну, и как я уже сказал, есть вот такие две библиотеки-прослойки, через которые вызываются функции Crypto -API. Эти библиотеки, их название будет, если вы будете встраивать там через уже студию, надо будет вам их подключать в зависимости, и эти библиотеки попадут в зависимости от ваших приложений Вот. Вы дергаете эти библиотеки, они, в свою очередь, определяют, какой криптопровайдер использовать. Можно ли такие функции этим криптопровайдером выполнять? И выполняют их уже непосредственно на криптопровайдере. Документацию на всю эту историю можно найти на MSDN или сайтов разработчиков CSP. Как я уже говорил, документация на PDU есть в полном объеме на нашем портале. К сожалению, на Crypto API мы полную документацию не в состоянии держать на своем портале, она очень большая. Большая часть, конечно, лежит у самого Microsoft, а на MSD, там все подробно, достаточно понятно. Единственный недостаток, что если вы разрабатываете для гост-алгоритмов и гост-криптопровайдер используете, вам, конечно, надо чаще обращаться к документации самого разработчика криптопровайдеров. Что различные нюансы. Если же вы именно иностранные алгоритмы используете, то Microsoftской документации вам должно хватить. А вот так вот. Выглядит архитектура API. Есть некоторое высокоуровневое программное обеспечение, которое вы разрабатываете. Два API, то есть API и ген вариация, которые уже работают через какие-то криптопровайдеры. Но вот здесь схема чуть более сложная. Давайте я чуть подробнее про это расскажу. Здесь не отображены, сразу скажу, какие-то криптопровайдеры с гост алгоритмами, которые разрабатывают сторонние разработчики здесь. Изображен только RUTOKEN криптопровайдер это rsh то есть криптопровайдер, который работает с иностранными алгоритмами и с нашими устройствами, которые разрабатывает наша компания. Основная его особенность состоит в том, что делая вызовы к этим иностранным алгоритмам через криптовалют наш криптопровайдер, вы можете сохранять ключи и работать с объектами на токене. Ну и вторая история, она чуть более сложная, такая вот она слева нарисована. На самом деле Microsoft разработала криптопровайдеры не только для работы с смарт-картами, а еще с кучей разных устройств изначально. Ну а потом они подумали-подумали и решили, что вообще говоря, очень часто люди именно крипто API используются смарт-картами и написали два своих собственных провайдера. Microsoft Base Smart Card Provider и Microsoft Smart Card Case Storage Provider. И они решили, что дадут возможность производителям SmartCard разрабатывать так называемые мини-драйверы. То есть это не полностью криптопровайдер, а некоторый такой маленький кусочек криптопровайдера, который может совместно работать с Microsoft криптопровайдером. Ну и таким образом, разработчики SmartCard могут очень быстро такие мини-драйверы писать. У них все будет интегрировано и работать с Crypto -API. Ну и Microsoft счастлив, и пользователи счастливы, и разработчики в часто. Самая приятная фишка этого мини-драйвера состоит в том, что он подписывается Microsoft и выкладывается в репозитории Microsoft, из которых происходит обновление ваших версий Windows, а также установка драйверов, когда вы это новое устройство вставили. А это значит, что, взяв RuToken и вставив его в компьютер, на котором вообще ничего не установлено про смарт-карты, вы можете из интернета прям получить rootoken mini-драйвер и получить возможность работать с этим rootoken через крипто API, прямо сразу из коробки. Вообще никаких дополнительных библиотек или драйверов к установке не потребуется. Это, конечно, очень удобно. Ну и поговорим немножко про особенности. Начинается работа с выбора крипто-провайдера. Две основные функции есть CryptoAquireContext и провайдер. -Crypto вот Bcrypt это из NextGen провайдера, Crypto а CryptoAquireContext это из старого криптопи, который вообще говоря Microsoft уже помечено, как устреливающий. Я потом э, попозже покажу, как это выглядит в коде примерно, чтобы вы не только прочитали, но и прямо представили. В провайдере работа вообще говоря ведется не с устройством, а с объектами провайдера. Как я уже говорил ранее, Microsoft, когда криптоопию разрабатывала, она не о смарт-картах думала, а в целом о криптографии Windows. Поэтому, вообще говоря, вы можете получить доступ к куче всяким дополнительным объектам, провайдера, которые существуют в операционной системе. С одной стороны, это хорошо, потому что у вас больше возможностей. С другой стороны, это плохо, потому что очень часто вы можете увидеть те объекты, которые не рассчитываете, которые вам не нужны и с которыми вообще работать у вас не получится. Дополнительный плюс в том, что у вас есть поддержка CMS и других форматов. Когда мы говорили про APDU, стоит упомя... ну, низкий интерфейс. Стоит упомянуть, что APDU уровень позволяет выполнять вам подпись только в сыром виде, то есть вы можете получить подпись просто как набор байт которые не содержат там сертификата или еще чего-то. Криптопи, естественно, как более высокорелевантный интерфейс, уже позволяет вам работать с CMS или с седьмым. Это очень удобно, потому что, вообще говоря, сурвот в чистом виде не так много кто использует. Обычно все-таки все чаще разработчики переходят на использование CMS. Возможно, вы знаете, что в нашем государстве ведутся работы о стандартизации электронно-цифровой подпись, и вот в рамках этой стандартизации КЦС-7 принят за основу. Вполне возможно, что через какое-то время выйдет стандарт электронной подписи в России, и он, по большому счету, будет представить себе модификацию CMS, поэтому всем придется использовать CMS. Поэтому хорошо, что в крипто эта поддержка уже есть. Работа происходит с хранилищем сертификатов. То есть, если мы говорим про подпись, в первую очередь думаем про сертификаты. И Crypto API реализовала так называемые хранилище сертификатов, где хранятся не только сертификаты, но и списки отзыва и списки доверенных сертификатов. Это, с одной стороны, очень хорошо и очень удобно. С другой стороны, накладывает некоторые ограничения. И, собственно, наличие вот этого хранящих сертификатов, которое в реестре реализовано в Windows, и было, на наш взгляд, одной из причин, почему это никогда не было спортировано по-хорошему в другие операционные системы. То есть PCSC, хоть и Microsoft, но успешно был спортирован и применяется как в Linux, Linux так и в Mac. А вот хранилище сертификатов и история скрипта API никогда не портировалась, ну, потому что реестр портировать задача тяжелая и неблагодарная. А хранилище сертификатов очень сильно заточено на то, что это все где-то там хранится. Ну и давайте небольшое демо про крипто API посмотрим. Как это обычно выглядит. Все там гораздо, конечно, проще и удобней, чем когда мы работаем с ИПДУ. Так, начнем мы скачивания нашего SDK. Если кто не знает, у нас на сайте. Есть такая замечательная кнопочка разработчику, которая позволяет скачать наш комплект разработчика и посмотреть различные примеры, которые мы предоставляем для различных интерфейсов по работе с нашими устройствами. Здесь есть папка Crypto API. В этой папке Crypto API лежат примеры для работы с различными криптопровайдерами. Вот здесь есть пример для работы с CryptoPro CSP. Я думаю, вы все слышали, это один из самых известных крипто-провайдеров, которые реализуют работу с отечественными алгоритмами. Но я покажу на примере нашего root CSP какой-нибудь небольшой пример. Сейчас мы устройство вернем в мой основной компьютер и покажем. Вот здесь есть solutions, как работа происходит. Вот смотрите, у нас тут есть define, который... Define it, имя нашего криптопровайдера, который мы будем использовать. Вот он называется MyProf. И, собственно, вся наша работа начинается с того, что вот мы, собственно, получаем некоторый хендл нашего криптопровайдера. Вызываем uh, CryptoEquireContact, про который я говорил, контекст, который нам, собственно, возвращает handle криптопровайдера. Мы здесь описываем параметры. Значит, вот видите, здесь написано, что провайдер RSA, FULL. Значит, все функции в нем там есть. Ну и потом, собственно, мы вызываем функции крипто Каждая из этих функций крипто первым параметром принимает хендл на тот криптопровайдер, который мы выбрали. И именно он и будет выполнять то, что нам надо. В общем-то, тут все достаточно Просто. И ну, То есть по сравнению с массивом byte, как вы видите, вы просто ссылаете какие-то команды. Ну, вот Давайте посмотрим, что у нас происходит в случае примера encrypt-decrypt. То есть генерация ключа выполняется по большому счету одной команды. Потом вы запрашиваете параметры, тоже по большому счету одной командой. Ну и уже потом вы непосредственно выполняете encrypt-encrypt, ну и таким же образом encrypt-decrypt, просто передавая туда вот здесь... Вы можете посмотреть, здесь просто передается наша строка, которую мы будем шифровать и размер этой строки в байтах. История достаточно, ну и так аналогичный Decrypt. История достаточно простая и высокоуровневая, то есть вам не придется с кучей команд возиться, Ну а потом вы просто удаляете ключ. И в целом вот таким же образом работа со всем крипто API и происходит. Ну, как вы уже заметили, это c интерфейс, поэтому Никаких исключений здесь нету, все через обработку ошибок происходит. Ну, как бы у Microsoft все это подробно описано, поэтому если захотите разобраться, вообще трудностей тут возник не должно. Давайте лучше больше поговорим про некоторые плюсы и минусы, которые есть у этого интерфейса, почему его хорошо использовать, почему могут быть нюансы. Поговорим про достоинства. Одним из ключевых достоинств CryptoPi для крипто-разработчиков в Windows является глубокая интеграция. Вообще говоря, одной из причин, по которых множество программ на российском рынке, а также сервисов поддерживают именно крипто API, является то, что разработчик, который никогда с криптографией не сталкивался, он просто заходит в поисковик типа там, Яндекса и Гугла и ищет на тему Windows криптографии интерфейс или что-то в этом роде, или там, как сделать криптографию Windows, первое, на что он натыкается, это крипто API. И э, интерфейс не только очень распространенный, но и глубоко интегрирован. Э, под глубокой интеграцией здесь понимается то, что очень многие программы, которые пишет сама Microsoft, а также те, которые разрабатывают другие вендоры, они вообще говоря знают про крипто API и понимают, что там могут быть полезные для них объекты и сертификаты, поэтому они встраивают поддержку именно крипто API и с ней тесно работают. Это приводит к тому, что вы можете получить работу ваших устройств в тех сервисах, в которых вы даже не ожидали. Например, в почте или в Microsoft Word появится подписывание документов напрямую, потому что Word знает про крипто API и с ним глубоко интегрирован. Второй плюс несомненный криптопи это то, что вы получаете работу с сертификатом. Коробки. Что значит работать с сертификатами из коробки? Основные задачи, которыми сталкивается разработчик, когда встраивает подпись и работу с сертификатами, это распарсить сертификат, посмотреть его поля, определить, просрочен этот сертификат или нет и тому подобные штуки. И Это все уже есть в крипто API встроенное. Парсинг сертификатов уже есть встроенный. Опять же, вернемся чуть-чуть к ПДУ-интерфейсу. Когда вы работаете с байтами, вы при запросе из токена или смарт-карты, когда вы говорите, отдай мне сертификат, вы получаете сертификат как набор байт. Как этот набор байт потом интерпретировать, это уже ваше личное дело. В CryptoIP уже все сделали для вас, вы там уже все сможете распарсить, вынуть все из сертификата в удобном виде. Ну и плюс списки отзывов уже встроены прямо в CryptoIP, и вы сможете легко определить, Произошел отзыв того или иного сертификата, это, конечно, очень удобно. Ну и плюс у вас есть некоторое хранилище всех сертификатов, которое хранит всякие дополнительные сертификаты, к которым вы можете обращаться напрямую. Допустим, доверенные сертификаты или сертификаты, которые у пользователя были на его устройстве, но сейчас устройство извлечено. Очевидно, что послать устройство, которое извлечено на АПДУ уровне, у вас ничего не получится. А вот крипто API сохранит сертификат, с которым работа производилась, и, возможно, вы сможете получить какую-то дополнительную полезную для вас информацию. Неоспоримым достоинством крипто API является то, что оно плюс-минус одинаково работает для всех поддерживаемых устройств. То есть, если разработчик криптопровайдер ваше устройство поддержал, то вы вообще можете даже не заморачиваться о том, какая модель устройства используется, все будет работать одинаково. Ну, естественно, когда много достоинств, то и недостаток Основная история в том, что это по большому счету Windows-only. Да, есть несколько попыток спортировать криптопровайдеры, и даже успешных, у CryptoPro в частности, под Linux и под Mac, но там очень много своих нюансов, во-первых. Во-вторых, портировать это в такие операционные системы, как Unix, смысла не имеет, потому что Windows – как я уже говорил, вы получаете из коробки интеграции кучу предложений с этим криптопи. API. В Linux никто про этот криптопи API не знает и не хочет знать, поэтому никакой интеграции ни в каком приложении вы не получите. Ну вот, собственно, глубокая интеграция Windows – это как минус, так и плюс. Как я уже говорил, порой вы можете получить информацию о тех устройствах и сертификатах, которые были вставлены когда-то давно. Это не всегда может быть. Хорошо с точки зрения безопасности, в частности. Ну и недостаток, который котором нельзя упомянуть, то, что вообще говоря, вся эта история была спроектирована исключительно для иностранных алгоритмов. Российские разработчики и провайдеры – большие молодцы, что смогли всю эту историю завести для отечественных алгоритмов. Но вообще говоря, это встраивание, оно не совсем нативное, то есть оно на самом деле состоит из некоторого набора хаков, и минус здесь в том, что никто не знает, куда крипто-апи повернет завтра. Может появиться крипто next-gen, Next в котором эти механизмы работы с криптопровайдерами чуть-чуть изменятся. И это может для российских разработчиков криптопровайдеров провайдеров сыграть как в положительную сторону, так и в отрицательную. Ну, что еще хуже, это может сыграть в минус непосредственно для пользователей. То есть вы можете установить криптопровайдер, успешно работать, потом к вам прийти обновление Windows 10, которое что-то меняет, и тот набор хаков, который сейчас используется для поддержки гостов, и пользователь больше ничего сделать не сможет. Ну и, как я уже говорил, поскольку все это работает с криптопровайдерами, эти криптопровайдеры, вообще говоря, надо где-то взять и установить. И они... Не всегда, плат, не всегда бесплатные. То есть есть и платные криптопровайдеры, и криптопровайдеры криптопро требуют лицензии. И здесь работает очень простой принцип, что качественные приложения, качественные криптопровайдеры, ну, скорее всего, в том или ином виде, через те или иные механизмы, потребуют от вас денег. И мало того, что они как бы от вас, как от разработчика потребуют возможно каких-то средств. Это на самом деле не так страшно. Они потребуют этих средств от пользователей, и пользователю придется устанавливать какое-то дополнительное программное обеспечение. Ну, и вам придется включать дистрибутив криптопровайдера в дистрибутив своего приложения, если вы с этой криптографией хотите работать. Ну, альтернатива, понятно, да, написать свой толстый мануал по установке, когда пользователь сам должен будет этот криптопровайдер установить. Как я уже говорил, каждое устройство, которое поддерживается криптопровайдером, работает с точки зрения криптопровайдера одинаково. И вы, когда встраиваете, можете не, не париться о том, что устройство то или иное. Ну, и здесь очевидно есть минус, что все это работает до тех пор, пока сами разработчики криптопровайдера устройство поддерживают. Если у вас есть какое-то новое устройство, которое вам нужно поддержать, а разработчики криптопровайдера его пока не поддержали, то, по большому счету, вам придется прямо написать отдельную ветку криптографии в своем приложении, потому что Crypto API никогда про такое устройство не узнает, и вы его не заставите узнать об этом устройстве. Даже если вы все про это устройство знаете, вам могут помочь только разработчики криптопровайдеров. Придется, естественно, работать с ними. Еще один недостаток, про который нельзя не упомянуть, то, что криптопровайдер с точки зрения Windows штука достаточно системная, важная и влияет на безопасность, поэтому... Права администратора для установки обязательно никак без этого не обойтись. Если ваше приложение рассчитывает на то, что его будет устанавливать обычный пользователь, наверное, крипто API – это не ваш выбор. Еще один нюанс, про который нельзя не упомянуть, что несмотря на то, что крипто API вроде как является стандартом, поскольку российские разработчики встраивали отечественные алгоритмы немного по-разному, то и… API на самом деле не совсем универсальный. То есть есть некоторые вызовы, которые будут различаться в зависимости от того, используете вы CryptoPro CSP или гипнет CSP или еще какой-то другой отечественный криптопровайдер. То есть можете столкнуться с нюансами. Самое печальное здесь на самом деле в том, что это все не очевидно и по большому счету нигде не задокументировано. Единственный источник знаний – это формы разработчиков криптопровайдеров, где вы можете найти трейды о том, что люди столкнулись с какими-то проблемами, а потом узнали, что причина этой проблемы в том, что на самом деле реализация работы чуть-чуть отличается. Ну и последний интерфейс, про который мы сегодня поговорим, это PQCS11. PQCS11 или по-другому он еще называется криптоки. Это интерфейс, который был специально разработан для Токены в смарт -кар. То есть, если крипто AP была разработано для работы с криптографией в общем виде, вне зависимости от устройства, которое эту криптографию будет выполнять, то PCS 11 или криптоки изначально рассчитывает на то, что вы используете токен или смарт и все больше заточено именно под эту историю. Вообще, PCCS это набор стандартов криптографии с открытым ключом. Стандарты очень полезны, я всем рекомендую хотя бы в Википедии про них почитать, то есть если у вас нет времени и возможности сами стандарты, хотя бы почитайте о том, что это за стандарты, потому что они очень полезны, если вы с электронной подписью работаете, в частности, допустим, по КЦС 7 CMS, про который мы сегодня говорили, то есть некоторые конверты подписи и так далее. Первая версия этого стандарта вышла в апреле 1995 года, как вы можете видеть, этот стандарт появился гораздо раньше, чем появился крипт в Windows, уже более такой устоявшийся. И он постоянно развивается. Вот самая последняя версия, это версия 2.4, она вышла в мае 2016 года. Одним из плюсов и особенностей этого алгоритма является то, что поддержка ГОСТ алгоритмов отечественных, она прямо включена в сам стандарт. Вначале она была включена в предложение к стандарту которая является частью стандарта, а сейчас она прямо уже в основном стандарте полноценна. То есть там никаких дополнительных действий для того, чтобы с отечественными алгоритмами поработать не придется. Работает этот стандарт непосредственно с устройствами и требует только одной библиотеки. То есть если вы работаете с CryptoPy, как я уже говорил, там есть некоторый набор: Windows библиотек плюс криптопровайдеры. Здесь есть просто библиотека к CS11, которая поставляет вам вендор или вы используете свободные библиотеки, и все, по большому счету, больше вам ничего не нужно, вы можете уже работать. Но нюансы заключаются в том, что вы работаете непосредственно с устройством. То есть не с некоторым хранилищем сертификатов, где вы не знаете, какой сертификат лежит на смарт-карте, а какой просто лежит на диске в системе. А здесь вы работаете уже непосредственно с устройствами. Чуть-чуть логика другая. Ну и вот простая схема как это работает. То есть есть просто ваше приложение, которое через PCS-11 интерфейс использует нашу, например, RUTOKEN PCS-11 библиотеку или PCS-11 библиотеку другого вендора. Ну и все это работает с pcs с уровнем в Windows или в Linux, уже не важно. Здесь, как вы видите, есть некоторые RUTOKEN extended functions, то есть наши некоторые дополнительные функции, которые мы добавили в интерфейс. Каждый разработчик, расширяет PCS-11 интерфейс некоторыми своими функциями, это достаточно распространенная практика для того, чтобы предоставить некоторые более удобные и более расширенные функции. Например, простейший такой пример, есть функция, которая получает информацию о токене, которая входит в стандарт PCS-11, но она возвращает там не, так, не очень большое количество информации, а есть некоторая расширенная функция, которая... Уже в нашем в своем добавлении и расширении этого интерфейса она гораздо больше информации выдает подобного рода расширения. Давайте чуть-чуть про особенности поговорим. Во-первых, вся эта штука, так же, как и крипто поддерживает CMS, то есть руками что-то заворачивать в конверты не придется, и это хорошо. Глубокой интеграции в Windows здесь, конечно же, нет. Но тут стоит сразу сказать, что CS11, поскольку стандарт старый, он э, синтегрирован с большим количеством приложений в Windows, просто не через крипто API И также синтегрирован с большим количеством приложений в Linux. Тут есть еще дополнительный плюс в том, что PQCS 11 очень хорошо интегрируется вместе с OpenSSL. А OpenSSL, как одна из самых популярных, вообще говоря, криптографических библиотек в мире, отлично интегрируется с кучей просто различных приложений и применений, начиная там от PHP и заканчивая пути, например. И большинство, причем тех приложений, которые встроили OpenSSL, они, конечно, Crypto API не поддерживают. Это C-style интерфейс без классов. Почему я здесь решил акцентировать на этом внимание? Потому что Crypto API, на самом деле, тоже C-style интерфейс никаких классов там нет. И здесь я дополнительно акцентирую на это внимание, потому что, вообще говоря, на PCS11 есть... Некоторое количество оберток, про которые мы поговорим во второй части нашего вебинара, которые создают еще более высокоуровневые интерфейсы, еще более удобные. И там уже есть именно такие объектно-ориентированные, назовем это так, интерфейсы, когда у вас уже есть куча объектов, все это обернуто, еще более удобно. Но про это в следующей части обязательно приходите на наш следующий вебинар. Работает с устройствами и объектами. Но про это я уже говорил, поэтому более подробно останавливаться не буду. Так, тут маленький нюанс возник. Начинается вся эта история с загрузки по CS1 из библиотеки и перечисления. Ну и маленькая демо. Давайте посмотрим, как это все работает. Так. Давайте откроем просто другой пример. Из нашего же SDK опять здесь есть папка PCS11, и в этом папке PCS11 есть папка с примерами. Тут все разбито на несколько, как вы видите, под папок. То, что примеров этих достаточно много, все они разные, но мы возьмем самый простой, который получает информацию о от и он вот в solution стандартный у нас лежит. Давайте откроем еще одну студию и посмотрим. Так, это пример создания ключа, ну а вот мы посмотрим на пример, который выводит информацию об устройстве. Так, закроем все лишнее. Вот смотрите, здесь есть описание, некоторый хендл загружаем в библиотеке. Давайте только чуть-чуть все-таки... Поменьше сделаем, чтобы нам все видеть. Вот смотрите. Все начинается с загрузки, с загрузки в библиотеки. Как видите, здесь нет никакого специального загрузчика, как в Crypto API. То есть вы просто обычный load library дергаете и получаете библиотеку. А потом через cget.function.list, как это обычно делается, получаете список функций. Ну и потом первая функция, которая есть в библиотеке, это получение... Это инициализация. Ну, а следующее это просто получение информации о библиотеке. Конечно, это не обязательно вызывать. Но если очень хочется, то надо. А вот теперь смотрите, как вообще говоря, работает процесс. Первое, с чего начинается работа, это с перечисления всех слотов, то есть с поиска, по большому счету, всех устройств, которые вставлены. То есть, как я уже и говорил, нюанс CS11 в том, что вы работаете именно с набором устройств а не с некоторым хранилищем сертификатов. Так. Говорят, уберите вебку с центра экрана. Давайте мы вообще вебку пока отключим, чтобы она никому не мешала. Вообще говоря, вы ее там сами можете таскать. Ну ладно. Так, смотрите, работаем, начиная с перечисления всех доступных слотов. Ищем все слоты и уже потом смотрим только те слоты, в которые токены включены. Поскольку мы работаем не только с токенами, но и со смарт-картами, как я уже говорил, вы можете получить и обнаружить, допустим, смарт-карточный ридер, в который смарт-карта не вставлена. Ну, естественно, какие-то там криптографические операции на пустом считывателе не выполняешь. Поэтому следующее, что вы получаете, это э, те слоты, в которые уже что-то реально вставлено, какие-то реальные токены. Ну, а дальше вы уже начинаете работать с этими слотами. Когда вы вызываете различные функции, вы туда прямо передаете номер слота, с которым работаете. Ну, и здесь вот простейшая функция, которая получает информацию о слоте. А затем о токене, который в этот слот вставлен. Ну и эта информация выводится. Пример очень простой. Вы его можете скачать и прямо уже сегодня поиграться с SDK на нашем сайте, как я сегодня уже Как я уже говорил, напомню, что мы сделаем потом отдельную группу вебинаров, где прям будем код писать. Поэтому тут уже не будем подробно погружаться в то, как это здесь все выводится. В следующий раз расскажем поподробнее. Давайте пойдем дальше и расскажем, собственно, про плюсы и минусы CS11 интерфейса, чем он хорош, почему его хорошо использовать в своих приложениях. Ну, во-первых, это стопроцентная кроссплатформенность. И более того, это даже кроссархитектурность, скажем, назовем это так. Это значит, что вы можете нашу PCS-11 библиотеку с одним и тем же интерфейсом использовать не только в Windows, но и в Linux и в Mac. И под все платформы, которые только вам могут прийти в голову, у нас, в общем-то, сборки есть. Они выложены в SDK на нашем сайте. Если под вашу специфику сборки нет, скорее всего, мы можем ее сделать по запросу. В частности, отмечу, что у нас есть сборки там под Эльбрус и Байкалы и такие процессоры, или не обязательно там, под отечественные. А, допустим, подарок Архитектуру, которая сейчас набирает популярность. Более того, у нас есть эти библиотеки под мобильные платформы, под Android и под iOS. Про это мы в следующих вебинарах также подробнее расскажем и покажем, как это все работает в Android Studio прям. Поэтому, ну, плюс очевидный, встроить можно один раз в приложение, а потом это будет работать везде. Так, про множество архитектур рассказал. Простота. Стоит отметить, что CS1 штука достаточно простая и очевидная. Ну, во-первых, простая по сравнению с APD-интерфейсом, где вы прям байтами обмениваетесь. Во-вторых, в чем-то она проще, чем крипто API, потому что она именно работает со списком устройств именно с устройствами. То есть вы не натолкнетесь на какие-то сертификаты непонятные, которые установлены в системе. А их там на самом деле очень-очень много. У всех у них там свои цели, и можно там случайно что-то задеть. Здесь ничего случайно задеть не получится. Интерфейс, ну, на самом деле, очень такой простой и очевидный. Вы берете устройство, как только вы нашли устройство, вы можете там найти объекты на этом устройстве и с этими объектами поработать. Никаких хитрых API здесь нет. Несомненным плюсом является то, что процесс 11... Штука бесплатная. Все CS1 с библиотеки вендоров, которые они выпускают бесплатные. Если же вам и этот вариант не нравится, вы можете воспользоваться прямо бесплатной OpenSCS1 с библиотекой. Хотя там есть несколько нюансов. Мы про OpenSC интерфейс поговорим прям в следующий раз уже. Но, по большому счету, у вас даже получится вот прям с открытой библиотекой на GitHub со всем этим поработать. Неоспоримым является нативная поддержка отечественных алгоритмов. Никаких тут э, хаков или чего-то такого нету, все прописано в стандарте, никаких проблем точно не будет. Ну, и можно это все будет вызвано из любого языка программирования практически. Во-первых, это c интерфейс, ну, то есть си cish c, c библиотеки, которые очень просто интегрятся практически везде, где только можно придумать. Плюс э, очень много различных э, оберток уже готовых которые позволяют этот PPCS 11 вам происпользовать. В частности, есть отличная готовая библиотека под Python, есть отличная готовая библиотека под c есть готовые библиотеки под Java. Ну, а все остальные, наверное, вам придется небольшие обертки написать. Ну, или мы просто пока не знаем об их существовании. Вот самые популярные языки программирования уже все это есть. Ну, и не требует все эта история прав администратора для... Это, как я уже говорил, просто библиотека. Павел спрашивает, как это использовать из браузера. Да, Павел, есть возможность использовать это все из браузера. Если мы говорим про наше устройство, вам надо будет использовать Rtoken плагин. Мы про него подробнее расскажем на следующем вебинаре. Приходите, мы расскажем про особенности, про интерфейс и покажем демо-странички. Если хочется уже прямо сейчас посмотреть, просто заходите на продуктовую страницу ROTOKEN плагин на нашем сайте, там уже есть ссылки на все демо, на GitHub, все это можно уже самому посмотреть, пощупать. Но вернемся к достоинствам. Не требует прав администратора, да, понятно, что это просто библиотека, которая в том числе может распространяться прямо вместе с вашим приложением, и никаких там дополнительных прав не придется, можно даже портабл версию какую-то делать. Недостатки. CS11 может иметь небольшие отличия от вендора к вендору, особенно, в частности, дополнительные функции. То есть, как я говорил, вендоры периодически расширяют какими-то дополнительными функциями интерфейс. Если вы эти расширенные функции используете, ну, скорее всего, они будут разные для разного вендора. Но на нашей практике это нечастая история. Вообще, на самом деле, этих дополнительных функций там буквально 5-10. Если только вы их используете, тогда вас это коснется. Если не используете эти дополнительные функции, ну тогда это вас и не коснется. Так, чуть-чуть съехал порядок анимации. Так, требуется самостоятельной реализации работы с сертификатами. Да, это действительно так. То есть, если в крипто-API у вас разбор сертификата, и многие штуки уже есть из коробки, то в ПКЦС это не всегда так. Скорее всего, вам придется самим разбираться с тем, что там внутри сертификата находится. Но ну, не пугайтесь, к счастью, тут вам могут помочь некоторые помощники. Первые помощники, это, как я уже говорил, есть более высокоуровневые враперы над процессом. Там такая работа уже реализована в том или ином виде, поэтому самостоятельно делать это не придется. Дополнительный вариант, который вам всегда доступен, это воспользоваться теми библиотеками, которые такую работу уже организуют. В первую очередь это, естественно, OpenSSL, как самая известная и самая распространенная криптографическая библиотека. Она отлично умеет работать с теми сертификатами, которые из процесса вылетают, что называется нативным. И большая часть того, что вам надо, там уже реализована из коробки. Так, на этом сегодня про интерфейсы все. Получилось, на самом деле, даже быстрее, чем я ожидал. Давайте я чуть-чуть расскажу, где можно найти дополнительную информацию. Ну, во-первых, это наш портал разработчиков RUTOKEN. Там вы можете найти информацию как про низкоуровневые интерфейсы, так и про высокоуровневые интерфейсы, а также про те интерфейсы, про которые я сегодня не рассказывал. Там этой информации гораздо больше. Конечно же, вам может помочь и пригодится наш комплект разработчика, в котором есть куча всяких примеров для различных интерфейсов, а также ссылки в том числе на GitHub. У нас вообще очень много примеров выложено на GitHub, которые очень популярен у разработчиков. Вы можете прямо на GitHub заходить в наш репозитории и там смотреть. Также даю здесь ссылку на стандарт ПКЦС-11, если вам захочется его подробнее изучить. А также привожу два адреса электронной почты. Это мой почтовый адрес первый, а также почтовый адрес моего коллеги, куда вы можете задавать свои вопросы, в том числе и по API, по разработке. Если что-то не получается с кодом, какие-то проблемы, пишите. Мы с удовольствием вам поможем в всем этом разобраться, поможем встроить. Ну и на этом мы переходим к вопросам. Если сейчас уже есть какие-то вопросы, то смело их пишите. Я постараюсь на них ответить. Мы специально постарались побольше времени под вопросы оставить. Пока вы пишете вопросы, я напомню, что это только первая часть наших вебинаров, что дальше мы будем подробнее рассказывать про другие интерфейсы. Попробуем рассказать про достоинства и недостатков всех остальных интерфейсов. И подробнее, в общем, на всем это остановимся. Также всем будем показывать обязательно демо Там с другими языками программирования. Обязательно будет демо и с C-Sharp, и с Python, и, конечно, с браузерными интерфейсами. А после этого уже перейдем прямо к вебинарам с программированием, где, скорее всего, будем рассматривать сценарий, подписи на 12-м госте, потому что рассматривать уже старые госты, наверное, не очень интересно. Уже все переходят на новые. Ну и, наверное, прямо вместе с вами мы постараемся пройти с интерфейсом, который, про который расскажем там из скрипта, API. Не знаю, как насчет APDU. Возможно, тоже, но там очень много будет кода. Не уверен, что мы весь напишем. Но вот из скрипта, API, и с PFCS и с другими интерфейсами мы постараемся пройти путь прямо вот с нулевого приложения и до приложения, которое нашло сертификат, который вам нужен, и сделал на нем подпись какого-то случайного массива байт. Так, Владимир спрашивает ссылочку на запись этого вебинара. Да, смотрите, Владимир, история очень простая. Нам понадобится несколько дней на то, чтобы обработать видеозапись. И после этого она будет выложена на наш YouTube-канал который был на первом слайде. Давайте я этот первый слайд открою, покажу вам еще раз. Вот здесь есть ссылочка. И на этот YouTube-канал вы заходите, мониторите и подписывайтесь, если хотите, и там видео появится первое, но мы можем также дополнительно выслать вам письмо. Алексей спрашивает, как записаться на следующий вебинар. Смотрите, Алексей, мы решили, что... Всем вам записываться на следующий вебинар не обязательно. Всех, кто на наш первый вебинар записался, мы автоматически включим в список, ну, в список участников второго вебинара и всем вам пришлем ссылку. Конечно, эта ссылка будет там и дополнительно доступна для тех, кто дополнительно решит на вторую часть прийти. Ну, в общем, не переживайте. Это мимо вас не пройдет, вам обязательно пришлем. Ориентировочно вебинар состоится также во вторник в 11 часов на следующей неделе. Поэтому ждите второй части. Так, Ахад спрашивает, через ПКС-11 ведь нельзя увидеть объекты КриптоПро? Смотрите, здесь ситуация интересная. На самом деле есть три основных отечественных криптопровайдера. Какие-то из криптопровайдеров, ну, не будем говорить пока про крипто про, то есть, в частности, VIPNET CSP позволяет видеть объекты по 11 на устройстве и работать с ним. С криптопро ситуация гораздо более сложная. Смотрите, криптопро вообще придумали некоторый свой собственный формат хранения ключей и сертификатов, так называемый контейнер криптопро. Эта штука нестандартная, она как бы именно вот самой компанией CryptoPro придумана. Поэтому, если вы работаете через CryptoPro версии 3 и 4, то объекты на токене не сохраняются как неизвлекаемые ключи, они сохраняются как файл, некоторый контейнер, в котором хранятся ключи и, и Здесь пару слов. Скажу, может быть, не все знают, что, вообще говоря, токены современные, они могут работать, ну, грубо говоря, в двух режимах. Первый режим – это так называемый режим, как, ну, грубо говоря, как защищенная флешка. То есть, когда на токен кладется некоторый объект, контейнер, в котором лежат ключи и сертификаты. В этом случае сам токен не может с этими объектами никак работать. Он просто таким, такой хранилкой выступает, а с этими объектами работает сам криптопровайдер. И криптографические операции в этом случае он осуществляет прямо с помощью своих библиотек Windows. Второй вариант – это криптографические токены, то есть токены, которые умеют работать с специальными неизвлекаемыми ключами, которые хранятся непосредственно на устройстве. Тогда... Эти ключи никогда нельзя извлечь оттуда, поэтому единственная возможность с ними поработать – это использовать внутренние криптические возможности токена. Теперь вернемся к крипто-про. Версии крипто 3 и 4, которые сейчас представлены, они умеют работать с токенами только как с хранилищем. То есть они только туда кладут свой контейнер, а криптографию выполняют сами. Поэтому через PXS11 такие объекты крипто-про 3 и 4 версии, повторюсь, вы увидеть не сможете. Однако сейчас выходит новая версия CryptoPro, пятая версия, которая умеет работать с неизвлекаемыми ключами на токене, то есть может использовать внутренние возможности токена по криптографии для выполнения операций подписи, их кширования. И таким образом совместимость между объектами PCS11 и CryptoPro будет, то есть если вы, создадите, допустим, с помощью PCS11 ключи, то CryptoPro их увидит и сможет с ними работать. Обратно, когда вы создаете с помощью CryptoPro объекты, вы сможете создать их или как контейнер, или как специальные объекты на токене, и через PCS11 сможете увидеть эти объекты и с ними работать. Так. Что касается рутокен CSP и объектов ПКС-11, видит, ну, зачитай вопрос, а рутокен CSP видит или не видит объекты ПКС-11? Насколько я знаю, RTOKEN CSP должен видеть объект к CS11, но здесь я могу ошибаться. Давайте, Ахат, я этот вопрос уточню у наших разработчиков, и мы вам напишем лично. Так. Ну, пока больше вопросов нет, давайте мы еще буквально 5 минут. Подождем. Если вы хотите задать какой-то вопрос, не обязательно про API или про программирование, возможно, какой-то вопрос про устройство, вы также можете его задавать. Я на него с удовольствием отвечу. Так, вопрос от Павла, который он давно задавал, а я его, к сожалению, пропустил. Если требуется и подпись, и шифрование, то, как я понимаю, смысла в PCS нет. Нет, Павел, вы ошибаетесь. Если вам нужно и подпись, и шифрование, то ПКЦС без проблем вам это обеспечит. Тут, на самом деле, вопрос, какое шифрование вы имеете в виду. Но устройство через ПКЦС интерфейс умеет шифрование, то есть, ну, типичное применение здесь на самом деле CMS. То есть, если вы знаете, то CMS-контейнер с подписью, он не только подписан, но и зашифрован. И как бы PCS позволяет это без проблем делать. Так, Александр Журавлев, спросить, есть ли готовые решения для работы с URToken подарок? Или все же драйвера надо собирать из исходников. Смотрите, Александр. Тут история очень простая. Если, ну, тут на самом деле зависит от операционной системы, потому что RUTOKEN PARM, ну, не совсем понятно, что вы имеете в виду. Если можете, уточнить, вы Linux или Windows имеете в виду. Потому что, ну, вообще говоря, у нас есть Windows RT, ага, Linux. С Linux вообще все очень просто. Вы берете Linux, подарм. Там, скорее всего, вам надо будет установить просто LPC и PCC-демон. Они у вас прямо в репозитории вашего дистрибутива, скорее всего, есть. Если уточните дистрибутив, я прям вам процентов скажу, есть там это внутри или нет. Но в процентов дистрибутивов есть. Разби. На не есть вся эта история. Мы прям проверяли и недавно делали решение. Поэтому вы. Устанавливаете, в общем, PCSC, и у вас уже сразу появляется работа с устройством. То есть на уровне OpenSession OpenCS или Open tool тулов у вас уже некоторая работа появится сразу. Если вы хотите прям стопроцентную всю работу, то вам нужен будет не драйвер, вам будет нужна наша библиотека. Наша библиотека для ARM выложена прямо в нашем SDK. Поэтому вы можете ее прямо из SDK брать, брать примеры и прям сразу начинать работать. С RUTOKEN подаром в Linux. Вообще никакой проблемы не будет. Так, Павел уточнил ага. Павел уточнил, что его интересует блочное шифрование ГОСТом. Смотрите, Павел, давайте я тут проясню чуть-чуть про блочное шифрование и ГОСТ. Вообще говоря, по PCS умеет. Блочное шифрование. Вопрос в том, какой объем данных вы собрались этим блочным шифрованием шифровать. Очевидно, что токен-устройство небольшое, у него там свой собственный процессор, но он, очевидно, не может соперничать с каким-нибудь Core 7 который стоит у вас на компьютере. Поэтому скорость гостового шифрования там не то чтобы супер большая. Она, наверное, составляет несколько сотен килобайт в секунду. Я боюсь тут соврать. В документации нашей на... DefroToken.ru, это написано более подробно, поэтому если вы шифруете небольшие какие-то объемы, порядка, там я не знаю, нескольких мегабайт, то CS плюс токен и блочное шифрование из коробки. Никаких проблем здесь не будет. Если же вы собрались шифровать прямо сотни мегабайт, то, наверное, токен – это не ваше решение. Вам надо использовать какие-то другие варианты. Возможно, это крипт-провайдер или какие-то другие программные или аппаратные решения. Сергей спрашивает, является ли ROTOKEN плагин кроссплатформенным? На каких браузерах работает, на каких технологиях основан? На разных браузерах, на разных браузерах и платформах. Смотрите, Сергей. Давайте чуть-чуть про токен плагин расскажу, раз про него зашла речь. Во-первых, да, он является кроссплатформенным, поэтому Windows, Linux и Mac без проблем. Что касается браузеров, вообще говоря, это все работает на большинстве современных браузеров, с которыми вы можете столкнуться. То есть это будет работать в Internet Explorer, в Firefox, в Chrome, а также в различных порождениях от Chromium, типа Яндекс браузере, Opera, Спутник браузере и прочих. Это также работает сейчас в Edge. Мы недавно это сделали. На каких технологиях эта вся история основана? Эта вся история основана на механизмах расширений для браузеров, которые браузеры поддерживают. Единственное исключение – это, конечно же, интернет-эксплорер, где все это работает через ActiveX. Если мы говорим про более нормальные, скажем так, браузеры, то есть там Chrome, Firefox, то у них прям есть специальный механизм экстеншенов, расширений так называемых, которые позволяют как раз функциональность браузера расширять. Выглядит это примерно так. Пользователь устанавливает r плагин и расширение для конкретного браузера. Прямо очень часто это делается из магазина своего браузера или даже не требует каких-то дополнительных действий. То есть в Firefox вы просто ставите плагин, у вас все работает. В Chrome вам надо будет из магазина Chrome поставить расширение. И после этого вы прямо из JavaScript кода сможете вызывать. Работает это примерно таким образом, что вызывая какую-то функцию API на JavaScript, вы на самом деле вызываете экстеншн для браузера. Экстеншн для браузера умеет обращаться к нашим библиотекам и через наши библиотеки общается с устройством, если вам нужны какие-то более тонкие детали. Сдавайте. Может ли r плагин работать с токенами конкурентов? Нет. На самом деле все, как наш... API для работы из браузера, так и API конкурентов обычно работает только с родными, так сказать, устройствами. Это на самом деле штука достаточно очевидная, потому что очень сложно встраивать в свой плагин поддержку каких-то других устройств, когда ты эти устройства не контролируешь и библиотеки, с которыми надо работать, не контролируешь. Очень часто это может привести к тому, что вендор изменил что-то в своих API или в своих устройствах, и решение окажется сломано. Но на самом деле некоторым это удается. И есть различные, скажем так, универсальные плагины. Они работают со всем, со всеми устройствами, просто чуть хуже. Но у них есть, скажем, ключевой недостаток. Они платные. То есть наше решение... А также, насколько я знаю, решение наших конкурентов, оно полностью бесплатное. Вы можете его взять, встроить, и пользователю ничего дополнительно покупать не придется. А если вы встроите на свой портал некоторый универсальный плагин, который работает с устройствами всех производителей, то вам надо будет покупать лицензии на этот универсальный плагин. Как именно они лицензируются, это уже конкретному разработчику универсальных плагинов вам стоит обратиться. Так, Сергей тут задает вопрос не по теме, не по совсем по API. Я понял, что у вас тут есть два токена и какая-то проблема. Я, к сожалению, на этот вопрос вряд ли смогу прям сразу ответить. Вот вам прям лучше взять, его прям скопировать и направить на адрес нашей технической поддержки. Давайте я ее прям, она мне, по-моему, даже есть в конце презентации вместе с моими контактами. Давайте мы дойдем до самого конца. Ага. Вот давайте я включу последний слайд. Я думаю, что вы его должны видеть. Здесь есть... Ну или хотя давайте дойдем до него по-нормальному. Вот, Сергей, смотрите. Здесь есть адрес технической поддержки. Вот вы прям свой вопрос можете скопировать. И в техническую поддержку прямо в таком виде закинуть, они вам обязательно помогут. Какие из вариантов использования сертифицированы ФСБ, спрашивает Павел, если речь о работе с госструктурами. Смотрите, что касается сертификации ФСБ. Если вы используете наше устройство через интерфейс CS11, то этот вариант является сертифицированным в ФСБ. Вариант использования через APDU команды также является сертифицированным. Что касается использования через Crypto API, то такой вариант обычно тоже сертифицирован, но уже не нами, а разработчиками непосредственно госкриптопровайдера, который вы будете использовать. То есть вообще говоря про все эти три интерфейса, вы можете говорить, что это сертифицировано, никаких проблем возникнуть не должно. Есть также, как я уже говорил, в которые используют внутри себя один из этих трех интерфейсов. Поэтому с юридической точки зрения они тоже сертифицированы, потому что вы просто используете обертку. Но Это ПКЦС-11, а PQCS 11 является сертифицированным вариантом. Поэтому здесь никакой проблемы быть не должно. Так, ну давайте еще буквально две минуты подождем. Так, Сергей спрашивает, не планируется поддержка браузерами PCS11 по нативно без плагинов? Вопрос хороший. На самом деле, вряд ли такая поддержка в ближайшее время появится. К сожалению, этим должны разработ... заниматься как бы разработчики браузеров, а не мы. На самом деле, если уж прям совсем по-честному говорить, то в Firefox есть некоторая нативная поддержка браузерами PCS11, по то есть... Например, если вы используете TLS-соединение по иностранным алгоритмам, то вы можете в Firefox прямо указать библиотеку к 11 с которой будет браться ключи для установки этого соединения. Другой вопрос, что ГОСТовые алгоритмы там не поддерживаются, потому что разработчики Firefox, естественно, встроили поддержку к 11 только для своих алгоритмов, как бы ГОСТ их не очень интересует. Что касается Хрома и chrome подобных браузеров, мне неизвестно об реализовывать у себя какую-то поддержку к CS11. Возможно, они есть. Обращаю ваше внимание еще раз на контакты, которые видите на этом слайде. Если у вас какие-то вопросы, вы их не успели задать, не обязательно ждать следующего вебинара. Вы можете писать мне на личную почту, а также напрямую в Facebook, если хотите, если вам так удобно. Мы вам обязательно ответим. Всем всего доброго, хорошего дня и отличного настроения. До свидания.